И hey, всем привет, друзья, всем, yeah. кто на Бусти. Что происходит сейчас в видеоформате? Хочется сказать сначала спасибо, что поддерживаете нас. Мы постоянно об этом думаем и <смех> да, пытаемся... <смех> что uh... разместить, как разместить? <смех> мы заготавливаем особое событие. новогодние а мероприятие с <смех> И атмосферу, чтобы мы с вами и все, кто следит за счастливыми концами света могли uh, почувствовать uh, приближение. Да, и провести этот Новый год uh, вместе с нами, вместе с персонажами счастливого конца света. Мы запланировали ряд видео. Uh, надеюсь, нас двоих... И хватит для того, чтобы их довести до ума до конца. Плюс само вот это возвращение в атмосферу счастливого конца света, это очень радует. Вот я тоже залезу и скетчбуки, смотрю, о, это было, это было, вот такие придумки были. И ты по чуть-чуть, по чуть-чуть вовлекаешься в эту атмосферу, да, в этот мир. И мы хотим тоже создать вот эту атмосферу как раз к праздникам, к Новому году. Это такой важный момент не только для всех, кто ждет, но и для нас. Хотя мы тоже те, кто ждет, и хотим двигаться дальше, хотим двигаться вперед. Но... Несмотря на работу, несмотря на то, что недосыпы. Мы думаем о том, что там будет, какие ролики, мы хотим рассказать о персонажах, мы рас... хотим рассказать о мире. Ну а. и готовим такой сюрприз, как раз он будет после 31 числа. Пока что будем говорить, называть его сюрпризом, и один из таких тоже важных шагов, то что Игорь сел за раскадровку новой страницы, вот оно свершилось, и в том числе планируем, как мы будем двигаться вперед, и что нам поможет двигаться вперед, сейчас сайт немножко поменяли, мы вывели страницу «Счастливого конца света» на главную, теперь все, кто заходит на Ambrose.ru, сразу может увидеть. В Счастливые конце света Мы завели счастливую минуту Мы ее не постили здесь Но по сути она как раз о том Что происходит за кулисами Мы как бы сомневаемся да. ее постить Потому что думаю, а кто-то видел ее В инстаграме, ее вконтакте И... Как бы Если вы не видели, и вам лучше здесь, мы можем запустить, напишите об этом. Мы как раз возьмем, сделаем целую сборку из видео и разместим ее здесь. Только напишите, что мы знали из технических моментов, что у нас происходит. Это то, что мы продолжаем мучить iPad для того, чтобы применить его мощь в наших рисовательских uh, целях. Авантюрах. Да. Сейчас, конечно, по большей части идут поиски кистей. Там куча кистей, куча времени уходит на это. Мы еще планировали делать выставку, но у нас был выбор. Делаем мы сейчас выставку, либо мы сейчас работаем над вторым выпуском, возможно. и мы не могли просто себе позволить не сесть и не делать комикс дальше. Для нас это более приоритетно. Еще я работаю над сценой Софи, что ж, на этом, наверное, на сегодня все, и будем держать вас в курсе. Это были братья Зиненко, спасибо, что вы подписаны на наш Бусти. До связи, до встречи, и всем, конечно же, счастливого конца света. Пока.